Метрология – это наука об измерениях, и наша кафедра метрологии и взаимозаменяемость» готовит специалистов в области метрологии, промышленности, и, в частности, нанометрологии – это науки об измерениях крайне малых объектов, габариты которых составляют примерно 1 нанометр, 10 нанометров, то есть те порядки величин, которые невозможно увидеть глазом. Для этого используются специальные средства измерения – в том числе такие микроскопы, как стоит за мной. Любые технологии современные не обходятся без измерений. Это как минимум контроль после проведения каких-то операций по изготовлению, сборке различных технологичных объектов, в том числе и в нанодиапазоне. Это всевозможные покрытия электронная компонентная база, которую необходимо тестировать после изготовления или при разработке новых образцов такой техники или а, нанопокрытий. Для этого существуют разнообразные приборы, которые в которых очень э, сложно разобраться, не имея профессионального образования. Это очень технологичные сами по себе приборы. Вот один из них здесь представлен, туннельный микроскоп. Специалист по метрологии в наноиндустрии может работать на предприятии или в офисе. Чаще всего представители данной профессии самостоятельно работают с метрологическим оборудованием или за компьютером. Эта профессия подойдет людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и людям с нарушениями слуха. Это и поверка, и калибровка, и аттестация испытательного оборудования в области нанометрологии и испытания подобных средств измерений в целях утверждения типа. Для этого разрабатываются сложнейшие методики, специальные меры нанометрового диапазона, которые отдельно аттестуются и всевозможные операции поверки и калибровки проводятся в специальных условиях и только высококвалифицированными специалистами. Это и научно-исследовательская работа в научно-исследовательских институтах, и метрологических, и, например, разрабатывающих новую технику научную. Также это специалисты в области законодательной метрологии, работающие с документами в этой отрасли. Так как эта отрасль достаточно новая, в ней еще много пробелов с точки зрения законодательства, правил по метрологии и э, подобных документов, и в том числе это сертификация и стандартизация продукции э, в области нанометрологии, где также без метрологии э, не обойтись, и специалисты квалифицированные со знаниями в области измерений и подтверждение соответствия э, крайне востребованы. По этому направлению готовят около 80 вузов России. Некоторые из них вы видите на экране. Это МГДУ имени Баумана, Уральский федеральный университет, РУТН, ИРГУ имени Губкина и Казанский технологический университет.